У внутренней безопасности Соединенных Штатов будет прагматичная метла, которая не боится активных действий. Нью-Йоркский Равин учил детей уголовно наказуемым наукам. У Тойоты оказалась очень опасная подушка безопасности. Элитный кентукский бурбон 20-летней выдержки испарился без следа. И другие сюжеты. Здравствуйте! Вы смотрите вечернюю информационную программу «Сегодня в Америке» в студии с обзором событий дня Сергей Гордеев. Во главе Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Барак Обама хочет видеть Джея